Привет, народ! Вещает Антон. Вы любите тачки? Уверен, да. Так вот, сегодня мы посмотрим на парочку реально крутых малышек, которые достойны вашего внимания. Да-да, они реально топовые. Я сам офигеваю с большинства. Если не верите, то сегодня есть возможность лично убедиться в их необычности. Что ж, проверяйте подписку и колокольчик, жмите на лайк и обязательно оставьте приятный комментарий. А также не забывайте, в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Бегите за чем-нибудь вкусным и присаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем!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 ну, быстро это, если считать его вездеходом. В сравнении с машиной, конечно, медленно. Впрочем, это не важно. Главное, что это реально крутой транспорт. Четыре колеса, хорошо. Восемь колес лучше. Согласны? А этот парень однозначно да. Посмотрите на это чудо. Длина усовершенствованной версии пикапа 6,4 метра. Изначально это было не восьмиколесное авто, а просто Исузу LS Space Cab 1989 года